У компании Волкол тоже, вот, у каждой компания свой стиль. Вот у Volkl, чтобы они не сделали, вот, получается гигант какой-то. Вот. Все, спортивный гигант. Вот, какая бы лыжа ни была, все равно в итоге гигант. Здравствуйте, Волкол Камжа. Лыжа первый раз у меня на тестах. Вот. При этом э, я позитивно отношусь э, к фрирайдам лыжам фирмы Волкол, отношусь к ним своеобразно, классифицирую их своеобразно, но в общем-то они мне симпатичны. Вот. Данная лыжа вызвала у меня неоднозначные ощущения, неоднозначные результаты она показала для меня в моих тестах. Ну давайте по порядку. Значит, на боковом проскальзывании, то есть будем изначально база, да? Мое понимание, это такая лыжа фронтсайд. Я бы даже сказал универсайл, это не фронтсайд-фрирайд. Это вот Лыжа для курорта, при этом такого трассового катания на курорте. То есть чаще все-таки какой-то жесткий, разбитый, утрамбованный снег, нежели какой-то там фрирайд. Вот. Лыжа жесткая, динамичная, в ней все положено как надо, сделано добротно, они тяжелые, в них явно чувствуются и дерево, и усилители правильные, все, что надо. Все, что надо для хорошего, действительно эффективного и динамичного катания. Вот. На... В итоге получаем, что что на разбитом, действительно, каком-то убитом снегу, на буграх, лыжа работает отлично. Она и контроль дает, и маневренность дает, и дает возможность скакать по буграм. При этом она динамично их отрабатывает, пружинно. Вот. Все с ней хорошо, она не... нет ощущения тяжести на ногах, да? она как бы идет хорошо. При выходе на трассу она фигачивает в режиме реально работающего, такого хорошего рабочего гиганта. Таким с хорошим, реальным, таким бодрым поворотом на 17 метров с хорошей отдачей на выходе. И, пожалуйста, дорабатывайте в задник и получите хорошо. В классике она, мне показалась не очень эффективна. То есть она хорошо проскальзывает, но при задавливании в задник, вот контроле, да, в конце поворота, мне кажется, задник можно было бы сделать помощнее. То есть вот не хватает ему что-то. То ли не хватает торсионки ему там, удержаться, то ли вот не хватает продольной вот, жесткости. То есть в какой-то момент вот вы его жмете, жмете, жмете, он работает, а потом он тогда бах и проваливается. Но до вот этого провала, в общем, в принципе, есть даже какая-то и динамика. В целом лыжа позитивная, потому что как бы такая всеядная. То есть хочешь, пожалуйста, рурешь, хочешь скользи. Хочешь, на скорость работы, да? И я бы сказал, это хороший, такой вот именно универсальный То есть люди, которые вот я вот и там, и там, и везде, и вот не везде, нигде, вот не знаю где То есть с трассы вроде как хочу идти Но и не готов с ней расстаться окончательно Во фрирайд еще не готов, но вот По раскатанному, укатанному снегу вроде как уже И манит меня попробовать Но в то же время еще и на трассе у меня не все вопросы решены вот такой, знаете, вот, ну, на самом деле, вот, среднестатистически таких лыжников-то их больше всего и есть, которые вот ни во что до конца не дорабатывают, ни во что до конца не вникают, но при этом хотят вот какого-то разнообразия и хотят все покусать, да? Вот, может быть, это лыжи и как бы будет интереснее. Другой вопрос, что я точно знаю, что есть у того же Волкла более интересные модели. Вот более интересные модели, потому что эти, они как бы и на крутом склоне проложают 100%, да, потому что вот, опять-таки, задник недостаточно эффективный. И на мягком снегу как бы не хватит им не хватит им эластичности носка, не хватит им геометрии. Но если как бы вот совсем как-то вот мы говорим о том, что там мягкого какого-то снега нет. И скорее все-таки больше вопросов-то еще тревожит, которые трассовые остались, да, То как бы в общем-то в принципе и вариант. Но вот, в рейтинг они точно у меня не попадут. Но в целом если какая-то хорошая цена и для людей с какой-то серьезной такой трассовым опытом, за плечами, с какой-то, может, классической школой. В общем-то, да, для определенных целей, для определенных задач лыжа вполне интересная. Хотя, с другой стороны, вот я себе мало верю. увижу вот вариант, что вот именно ее надо хотеть. То есть вот ее, да, можно ее купить, если вот уже ничего не осталось, стоит, вот, только они, да. Но вот так вот, чтобы вот вот именно ее осознанно вот. Ну не за что вот ее особенно осознанно так хотеть. Вот. Я знаю, лыжи, которые можно осознанно хотеть, но вот она не из их ряда, к сожалению, для нее, наверное. Ну, к радости для нас, то, что мы об этом как бы знаем. Можно ее осознанно не хотеть. Вот. Вот такая с ней история. Но.. В жизни не только, я говорю, есть белое и черное, не только хорошее и плохое, есть еще разные там оттенки, разные цвета. Вот это как раз, вот это оттенки, да. Все, я пойду за следующий, подписывайтесь, ставьте лайки, следите за нами за обновлениями, оставайтесь с нами в соцсетях, пока.